Есть всего три адекватных способа, как пополнить Binance с картой. И какой же из них самый выгодный, где вы не переплачиваете проценты комиссии и не тратите кучу лишнего времени на процессы. Способ номер один – это пополнение с карты прямо через внутренний сервис Binance. И это самый простой, но затратный способ в плане комиссии. Сейчас покажу, в чем его недостатки и как его реализовать. Для этого заходим на Binance. Ссылочку, как всегда, я оставляю внизу в описании под видео. И вот тут у нас есть варианты купить крипто с карты. Нажимаю. И тут очень просто. Выбирайте свою валюту, с которой вы хотите купить. И тут необходимо нам выбрать, какую валюту мы хотим купить. Это самый простой удобный метод. Смотрите, я вам рекомендую вначале покупать не биткоин, не эфир, а покупать USDT. USDT. Это аналог доллара. Вот сколько, какой сейчас курс доллара, такой и курс USDT. И уже потом с USDT покупать нужно вам криптовалюту. И тут все очень просто. Вы выбираете, хочу купить, к примеру, на 100 долларов, на 100 USDT криптовалюты. В данный момент он показал 3100 гривен. К примеру, 1 доллар на данный момент будет стоить 31 гривен на 17 копеек. Ну, допустим, покупаем мы 100 долларов. Пора продолжить. Тут у меня уже прикреплены карты. Ваша задача прикрепить свою карту, добавить, далее, далее, далее и в бой. Важный момент именно этого способа. В любой сложной какой-то непонятной ситуации Binance сразу же отключает этот вариант э, пополнения. Как в данный момент у меня, смотрите, продолжить. И бинку в данный момент оплаты нету. Поэтому этот способ, он неплох, э, когда он работает вообще замечательно. Но учитывайте, что в среднем э, именно этим методом вы тратите еще где-то 3-5% на комиссию. Но тут же можно обмануть систему и пополнить Binance без комиссии через сторонний обменник. Это и есть способ номер два. Да, будет куча лишних действий, но вы не потеряете вот эти 3-5% комиссии. И достоинство этого метода, то что вы можете пополнить не только кошелек Бинанса, но и любой другой сторонний кошелек. И я вам сто процентов гарантирую, что в будущем вам это пригодится. Нам нужно найти, что пополнять и куда. Поэтому мы нажимаем на иконочку аватарки своей. Нажимаем кошелек, обзор кошелька. Слева основной аккаунт. И вот тут находятся те криптовалюты, которыми я в данный момент пользуюсь. Ваша задача, в первую очередь, я вам рекомендую пополнять именно на USDT. Вот этот фон USDT. Это аналог доллара в криптовалюте. поиски пишите себе USDT. И нажимаете вот Тут важный момент. Нужно выбрать сеть. Что это такое? Это по факту, скажем так, инструмент, через который будет пополняться ваш криптокошелек. И как хитро сделано, вверху показаны какие-то неизвестные, но вверху самые невыгодные. Внизу самый выгодный для вас. Выбираем всегда Tron TRC20. Это сеть, в которой самое быстрое пополнение с минимальной комиссией. И у вас есть теперь вот этот номер кошелька. Мы его просто нажимаем, и он скопирован. Все, окей. Теперь нам нужно найти... Как же его пополнить? Мы переходим на Best Change, Ссылочку я оставляю внизу в описании. И тут на самом деле также все просто. Мы находим слева, что мы отдаем. Отдаем в данный момент, я к примеру, отдаю монобанк. То есть я отдаю деньги с монобанком гривне. А потом я выбираю справа, что я получаю. Получаю TRC20 Tesor. Видите, USDT. Важно выбирать именно TRC20. И теперь здесь я могу выбирать те источники, которые мне нужны. Например, я хочу, и вот я смотрю, какой самый лучший курс, какие есть отзывы, если они есть, позитивные и негативные, как видите, везде все одни позитивчики, какой резерв на данный момент этой валюты. То есть обычно народ что делает, выбирает самый выгодный курс. Окей, выбираем Coin Cat. И тут в каждом обменнике своя математика. К примеру, я даю 1000 гривен и получу 31. Тезер, ну, по факту, 31 доллара, 22 цента, 23 цента. После этого я ввожу свои данные, нажимаю обменять, далее, далее, и дальше следую инструкциям. И так в каждом обменнике, они плюс-минус похожи, интерфейс меняется. В итоге, как понять, что вы сделали все правильно? Мы заходим обратно к себе в кошелек, находим через поиск свой USDT и проверяем. Вот в данный момент а, сумма должна увеличиться на ту, которую вы пополнили. А что если я вам скажу, что можно сделать все гораздо проще уже привычным для вас методом, причем также без без комиссии. Это и есть способ номер три Пополнение Binance через P2P. Звучит страшно, но это все прям очень просто. Это по факту обмен между людьми внутри биржи Binance. Все официально с поддержкой Binance. И это самый выгодный способ пополнить Binance без комиссии. Важно все сделать по инструкции, чтобы вас не обманули Да, способ максимально безопасный и Binance является гарантом сделки То есть если вы вдруг кому-то отправляете деньги, а вам обратно их не вернули в другой валюте Вы пишете в службу поддержки Binance и вам возвращают эти деньги То есть он уже все предусмотрел Для пополнения Binance через P2P торговлю мы заходим вот сюда купить криптовалюту P2P торговлю и тут нам необходимо выбрать, что мы покупаем или продаем. В данный момент покупаем. Покупаем мы USDT. Вы уже знаете, что это аналог доллар, доллара в криптовалюте. И тут мы покупаем за гривну. Выбираем, что именно. В данный момент Вас Вы можете выбрать свою валюту, естественно. Дальше мы можем выставить тот фильтр, который подходит именно нам. Какая оплата? Мы хотим оплатить с какого счета? В данный момент давайте поставлю с монобанка. И смотрите, нам нужно выбрать того человека, которого лучше всего параметры и лучше всего курс. В идеале вот этого парня вроде хороший курс, 32 гривны, но у него всего лишь 141 ордер. Ну то есть, в принципе, можно с ним работать на небольшие суммы. Вот этот парень, как бы мне, более подходящий, потому что 1184 ордера и 99,5% идеала. Все, можно вот это выбрать, ну то есть, не принципиально. Выбирайте того, который вам подходит. Нажимаем купить USDT, ставим... 300 гривен в данный момент купим. И купим вот на 300 гривен 9 долларов 34 цента в USDT. Купить. И тут нам пишутся все условия. Смотрите, важный момент. Он в данный момент говорит, что никогда не переводите криптовалюту, пока вся операция не закончится. Читаем все подсказки, закрываем. Тут у нас есть чат с этим человеком. Что нам нужно в данный момент сделать? Наша задача подтвердить информацию об ордере и отправить ему деньги. Смотрите, читаем. В данный момент первый шаг перевода платежа продавцу. Это наша задача сейчас взять его карту и отправить туда 300 гривен. Есть. В данный момент я оплатил и пишу ему оплачено. Далее ставлю галочку, я подтверждаю, что я сделал оплату. Прошло буквально 2-3 минутки и все. Ордер завершен. Деньги уже у меня на счету. Если что, переписываться с ним можно вот здесь. Часто прям продавцы пишут, что подтвердите, все ли окей. Теперь самый главный вопрос. Как проверить, что деньги находятся у нас на счету? Вкладочка пополнения И тут находим наши 9 долларов. Теперь наша задача перевести их на свой основной счет. Троеточие, перевод. Вот это внутри уже все делается без комиссии. И смотрите, мы переводим с «Пополнение» на «Фиат spot. Поменяли. «Пополнение» на «Фиат spot. Делаем всю сумму или нужную для нас сумму подтвердить. И теперь самый главный вопрос. Как на этом все заработать? Ответы в описании и в следующих видео.